Ну, а мы с вами давайте будем двигаться дальше и позовем, позовем сюда Александра Неймарка, главного идеолога и продуктолога продуктов линейки компании Digital Doubles Incorporated. Александр, главный исполнительный директор компании Digital Doubles Incorporated, также директор и по продукту компании Futurology Artificial Intelligence и исполнительный директор компании TICE Decentralized Database дискретизованных баз данных и послушаем, какие же новости у нас с вами есть касательно наших продуктов и что было сделано. Саша, тут. Да, это да. я, это mm -hmm. я. Спасибо большое. Все правильно, да? Все то, что обо мне сказано, это правда? Спасибо большое коллеги. Добрый день всем, добрый вечер, кто у нас находится в восточном полушарии и доброе утро тем, кто уже в ближайшее время доброе утро наступит у тех, кто в западном полушарии. Со всеми рад еще раз повидаться. Итак, Дмитрий сказал важную вещь. Я дополню немного, что действительно мы собираем большую базу данных клиентов да, через дата-майнинг. Сейчас у нас есть уже две социальные сети крупных и один видеохостинг крупный. Это LinkedIn, это VK и YouTube. Вот. И э, в ближайшее время будут добавлены новые социальные сети, сейчас расскажу об этом подробности. Но ключевой вопрос, который все задают, и ключевой вопрос, который э, волнует каждого из нас, это э, то, что мы их собираем, этих людей, это прекрасно, а когда мы начнем зарабатывать деньги? Вот э, на этот вопрос как раз кратко хочется ответить, что мы поставили себе цель, чтобы эта база, конечно, была больше, потому что чем больше эта база, тем легче в нее продавать. То есть база данных клиентов, когда их мало, она, к сожалению, не принесет много денег. а Когда она огромна, то это сотни миллионов, миллиарды долларов и так далее. И так далее. Ну, собственно, пример Facebook, я думаю, всех может вдохновить. Тем не менее, несмотря на то, что мы поставили себе целью, собрать 10 миллионов пользователей, я напоминаю, да, эта цель была озвучена Андреем Федоровичем Хавратовым, и мы неоднократно озвучивали, то есть мы ориентируемся условно на 10 миллионов, может быть, там будет их больше, может быть, это 50 миллионов, посмотрим. То есть мы по мере набора социальных сетей скорость прироста базы будет расти, потому что параллельно будут собираться разные люди на разных концах земного шара из разных социальных сетей. Вот, но а, я а, уже сейчас, то есть сейчас у нас порядка трех миллионов пользователей уже, вот если объединить две социальные сети, что прекрасно, конечно, пока не достигли, но я думаю, что один-два дня еще и будет 3 миллиона человек у нас, вот в нашей сети, так сказать, потенциальных клиентов. Я думаю, что потихоньку мы даем и до 10 миллионов, а может быть и быстро. Это вопрос исключительно а, наших активностей. Чем больше у нас будет, чем более активно мы будем работать, тем, соответственно, эти люди соберутся быстрее. Но о чем я хотел сказать ключевое, это то, что мы уже сейчас, это пока не официальная информация, делюсь, делюсь только вот с вами, мы пока экспериментируем, но мы уже сейчас начинаем собирать маркетинговую команду. Сейчас у нас она частично есть, мы ее дополним отдельными специалистами, которые в качестве эксперимента начнут продажи в эту базу. То есть мы пока собираем базу, мы займемся такими неофициальными экспериментами и продажами в эту базу. Потому что нам очень важно понять, что, какие особенности продаж в эту базу. То есть это вот та сложная аналитика, которую за один день не сделать. Ее нужно потратить какое-то время. Поэтому будем делать параллельно, чтобы к моменту, когда у нас эта база появится, чтобы мы четко понимали, Потому что на разных рынках разные предложения. То есть сколько стоит продажа финансовых продуктов, сколько стоит продажа образовательных курсов, сколько стоит продажа каких-то там реаль, реальных секторов, да, там какая-нибудь недвижимость или какие-нибудь приборы, станки, какие-то средства производства, стройматериалы, ну что-то. да. Есть сфера услуг, медицинская сфера, сфера... То есть огромное количество разных применений, начиная от чистых digital продуктов вроде криптовалют и финансов, и заканчивая арендой, услугами и так далее, и так далее. На всех этих рынках разные условия и в разных странах разные условия, в зависимости от культурных традиций, особенностей рынка, налогов, ограничений законодательства, что-то можно, что-то нельзя и так далее, и так далее. Все эти вопросы весьма непростые, поэтому мы уже сейчас собираем международную команду, которая будет экспериментально продавать в эту базу данных постепенно. То есть мы пока это еще раз официально не объявляем. Это вот на уровне нашей дружеской беседы. Я рассказываю для того, чтобы все понимали, что мы не просто собираем базу, мы реально нацелены на деньги. То есть наша задача чтобы эта база начала приносить нам доход. Пока для начала небольшой, нас волнует не сейчас не величина этого дохода, а нас волнует стабильность этого дохода. Как только мы поймем, что этот доход стабилен, дальше это будет вопрос времени. Чем больше людей мы соберем, тем, более, тем больше количество денег мы заработаем. Главное, чтобы это было постоянно, регулярно и надежно. Вот это ключевой момент. Вот, и теперь давайте перейдем к новостям. У меня для вас три слайда или четыре, или четыре слайда. Мы слегка задержали, но, тем не менее, запустили три крупных блока. Мы запустили YouTube, мы запустили VK и мы запустили цифрового двойника Академии. Вот я хочу пройтись по этим трем направлениям. И четвертый, четвертый слайд будет анонс. Что же мы хотим запустить в ближайшее время? Это ноябрь-декабрь. Итак, мы запустили YouTube Сразу скажу, мы его запустили не для всех, мы его запустили для нескольких сотен человек. Ну, для начала мы там говорили, что будет 100 человек, потом вроде расширили, там 120 вот в этом коридоре. Почему не больше, не меньше? Ну не меньше, понятно почему, потому что 100 человек это некий психологический минимум. А почему не больше, объясню. Дело в том, что нам очень важно понять сейчас, как эти инструменты работают. То есть это инновационный инструмент. Такого рода эксперименты по пальцам можно в мире сосчитать, кто вообще делал, и нам очень важно четко понять, как, как отреагирует социальная сеть YouTube, назовем ее социальной сетью видеохостинг YouTube, на этот контент. Не как администрация YouTube отреагирует, а как отреагирует сам алгоритм обработки видео, да, то есть насколько он будет принят, какая частотность показов, сколько людей их увидят, что сделать, чтобы как можно больше людей, то есть мы есть такое понятие юнит экономика. Юнит экономика это когда ну, экономисты знают, кто не знает, в двух словах, да, это когда гипотезы подтверждаются на малых числах. Вот там в пересчете на одного клиента, что называется. да, вот Сколько покупает один клиент, как часто он приходит к вам, долго ли он с вами, или он там уже через какое-то время уходит к вашим конкурентам. Там есть разные показатели, метрики, ну, соответственно, средний чек, ну и так далее, и так далее. И так далее. Все, все эти показатели, они финансистам и экономистам известны. Вот нам очень важно понять юнит-экономику. На данном продукте. То есть, когда 100 человек научится условно зарабатывать 500 долларов, да, то есть это 5 долларов на человека, ну, казалось бы, немного, но приятно. То есть вы вложили 100 долларов, да, заработали 5. Дальше вы заработали еще 5. А потом вы уже заработали 20, 30, 100. Вы окупили 100 долларов, да, а дальше вы только зарабатываете. Вы уже не тратите. Вот это очень важный момент. Поэтому а, я на этом слайде буквально 5 ноября мы запустили. Буквально несколько дней назад, ну, уже неделю назад, да, значит, и мы уже видим первые результаты, то есть люди переходят, здесь я публикую таблицу короткую, люди переходят, люди смотрят, и люди, то есть, тренд положительный, это отлично, смотрите, наша задача сейчас какая, то, что люди переходят и смотрят, это факт, это, это для нас не новость, то, что когда вы публикуете ролик в YouTube, то какое-то количество людей его в любом случае увидит, это прекрасно, наша задача первая, понять, как сделать так, чтобы как можно больше людей увидело? Потому что люди приходят и смотрят. Часть из этих людей переходит по ссылке. Часть из тех, кто перешел по ссылке, заинтересуется продуктом. И из них часть купит продукт. Вот наша задача, чтобы тех, кто купит, было как можно больше. Потому что это наши с вами деньги. Как только мы заработаем первые несколько сотен долларов, мы об этом торжественно объявим. Ну, я думаю, что это будет... вот несколько недель. Сейчас поэкспериментируем. Все дата майнеры, которые получают задания, обязательно выполняйте их. Это много задавали вопросов, по какому принципу там выбираем и так далее. Но у нас есть некая там рабочая группа, плюс часть топ-лидеров там присоединилась и так далее. Это Никакой дискриминации здесь нет, просто у нас есть активные менеджеры, активные участники нашего проекта, кто нам помогает. Они первыми присоединились просто для удобства, потому что если что-то пойдет не так, да, то ну, просто там участник сообщества может там волноваться как-то, что-то у него настроение испортится, да. а эта тестовая группа их задает. Ну, как бы не совсем тестовать, то есть мы уже реально, то есть мы реально начали зарабатывать деньги. Все. Как только мы заработаем первые деньги, пусть это будут символические деньги, условно 500 долларов на 100 человек, по 5 долларов на человека. Да? Мы, во-первых, выйдем в эфир и публично об этом скажем, выплатим эти деньги, то есть это вот просто такой чисто символический жест, как знаете, там перерезать, перерезать ленточку в некоторых там, культурах, это считается символическим жестом, там какие-то шарики запустить в небо. Да? Вот это аналогично. да, И раздадим всем то есть, как только мы научимся на этом зарабатывать деньги, мы, во-первых, их выплатим, а во-вторых, мы раздадим задание всем нашим датамайнерам, ну, кто захочет участвовать в этом проекте. Потому что это реально живые деньги. Но я обращаю ваше внимание, что как только станет, на рынке станет известно, что это приносит деньги, к нам придет еще миллион человек и скажет, ребята, мы тоже хотим зарабатывать. Поэтому те, кто первыми присоединится, те, соответственно, заработают больше. Поэтому, друзья, если у вас есть лицензия датамайнера, присоединяйтесь к этому проекту, это абсолютно бесплатно для вас, то есть не нужно ничего доплачивать. Главное для нас это ваше время, и кстати, немного времени, там, буквально несколько минут в день нужно потратить. Вот, значит, и желание это делать, потому что логика выплат мы сейчас ее пока еще разрабатываем, но скорее всего мы научимся. Я просто вот на предыдущих вебинарах не было четкого понимания, я думал, что скорее всего мы будем выплачивать равномерно, ну там заработали 100 долларов и на 100 человек выплатили по доллару, условно, да, то есть мы, мы не знаем, от вас пришел или от меня пришел человек и купил. А, но сейчас, оказывается, технологии нам позволяют четко понять, от кого кто пришел и кто сколько денег сможет заработать. А раз так, то мы сможем вам выплатить больше, если от вас придет больше трафик, а кому-то меньше, потому что от него пришел меньше трафик. Но в любом случае мы будем выплачивать всем, потому что ролики уникальные. Да? Я получаю ролик там про одну тему, вы получаете ролик про другую тему. Мы не пересекаемся. В этом смысле мы не конкурируем с вами. И мы не замусориваем интернет одним и тем же контентом. Ну то есть понятно, что можно публиковать одно и то же, но это видно. Лучше публиковать разное. Потому что, допустим, там отели. да отелей огромное количество их там десятки тысяч сотни тысяч да то есть ну какой смысл конкурировать по отелям или там по каким-то товарам или по каким-то услугам если можно рекламировать все наша задача охватить весь мир вот этот проект это потенциально многомиллиардный бизнес а может быть и триллион долларов бизнес потому что это не только YouTube это и Facebook и Vimeo и TikTok мы сейчас пока работаем только с YouTube но в ближайшее время мы включим и другие социальные сети. И здесь ну, мы все, все расскажем, то есть волноваться не нужно, все расскажем. То есть первые результаты у нас уже есть, чем я вас всех поздравляю. И мы движемся к тому, еще раз, чтобы заработать первые деньги. Как только мы их заработаем, мы мгновенно распространим на всех и начнем зарабатывать уже тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч долларов. Вот это наша задача. И мы с ней на данном этапе успешно справляемся. Я очень рассчитываю на то, что... Мы неминуемо придем к результату, а здесь, понимаете, здесь это вопрос не моей веры. Закон больших чисел. Чем больше роликов мы опубликуем, тем больше людей их увидит, тем больше людей перейдет по ссылке, тем больше людей купит. Поэтому это вопрос времени. Как только это время наступит, соответственно, эти деньги начнут поступать к нам на счета. Это официальные деньги, абсолютно абсолютно легальные деньги, которые выплачивают там Booking, Airbnb и другие крупные площадки вроде AliExpress, Amazon и так далее, и так далее. Мы их официально получим на наши счета и абсолютно легально официально выплатим всем. Ну, соответственно, там вопрос уплат налогов, это мы будем отдельно консультироваться, да, потому что в разных юрисдикциях разные налоги, но тем не менее все это будет абсолютно официально в ближайшее время мы вам об этом расскажем. Давайте перейдем к следующему слайду. Второй крупный блок это VK. VK. ну как бы более радует пространство стран, связанных с этой социальной сетью. В этой социальной сети порядка 600 миллионов аккаунтов. Немало, на мой взгляд, немало, то есть, на секундочку, для понимания, в Китае, допустим, WeChat это миллиард аккаунтов. Да? А в Икей 600 миллионов. Ну, то есть не сильно меньше. то есть Это не так, что там 10 миллионов, а там миллиард. Вот понимаете, да? Сопоставимая по величине социальная сети. Многие говорят, что понятно, что наше сообщество англоязычное, наше сообщество испаноязычное, наше сообщество на других языках говорит, арабский, хинди, пожалуйста, конечно. Конечно, весь мир говорит на английском, на испанском и так далее. А на русском языке говорит мало. Ну как мало? 500 миллионов человек говорит на русском языке. Много это? Ну, не мало. Скажем так, да? Но на самом деле Викей не только для русскоязычных, там находится огромное количество стран Восточной Европы, частично находится Азиатский регион, потому что часть стран, которые граничат с Россией, вроде Турции, частично Индия, частично Китай, они тоже присутствуют в этой социальной сети. То есть нужно понимать, да, что аудиторию значит, Викей, она большая. Частично американцы, частично канадцы так или иначе пользуются этой социальной сетью. Ну, просто вот это факт. А в Вике есть англоязычная версия, там на самом деле есть версии на всех языках. Вы Можете зайти, там есть about пункт и посмотреть вообще их статистику, Это они публично, у них есть медиакит, у них есть шоурилл, то есть они показывают о себе, подобно, что у них там есть информация для рекламодателей, а так просто для себя, vk.com, посмотрите вообще географию их присутствия. Она огромна. Ну, спору нет, конечно, тех, кто говорит на славянских языках, там больше спору нет. Но, тем не менее, Вики это наше большое достижение. Все эти вопросы в основном курирует Дмитрий Радкович у нас. Я могу, как директор по продуктам, сказать, что это наше первое достижение, следующее достижение наше будет ok.ru. Ok Сейчас я об этом подробнее расскажу. Ну и далее потихоньку. Мы очень любим нашу англоязычную аудиторию, испаноязычную аудиторию. Для вас мы готовим Facebook, ну не только для вас, конечно, для всех. А и об этом сейчас отдельно тоже расскажу. Давайте перейдем дальше. Следующее наше крупное достижение. Следующий слайд, будьте добры. Да, цифровой двойник Академии частного инвестора. Ну здесь... Дизайнер наш нарисовал Андрея Федоровича. В принципе, сам Андрей Федорович не продает. То есть это просто для красоты нарисовали. Но ну, я думаю, что всем приятно его увидеть еще раз. В частности, на моем слайде это совпадение. Просто так решили. Креативный директор наш решил изобразить Андрея Федоровича. Что из себя представляет цифровой двойник Академии? Пока это доступно только для тестовой группы. Тестовую группу собирает маршал. Соответственно, если хотите войти в тестовую группу, напишите маршалу. Тестовая группа сейчас только на английском языке. Я сразу предупреждаю тех, кто не говорит по-английски. Говорите по-английски, напишите маршалу. Работает, работает цифровой двойник пока в тестовом режиме, но это боевые, совершенно реальные продажи. Как они работают? Работают не следующим образом. На нашем сервере мы клонируем как бы, аккаунт Академии. Ну, то есть создаем аккаунт, который начинает продавать продукты Академии. Соответственно, искусственный интеллект а, использует реферальные ссылки всех, кто входит в тестовую группу. Вот, условно говоря, входит 100 человек в тестовую группу, да, и а, он спрашивает первого человека, начинает с ним разговаривать и предлагает ему реферальную ссылку, там, первого человека из тестовой группы. Второму человеку он предлагает ссылку второго человека из, из тестовой группы. То есть таким образом все мы можем быть а, частью этих продаж через свои реферальные ссылки. Вот, и это именно так работает. Мы договорились, что мы сделаем тысячу таких аккаунтов, тысячу таких аккаунтов, и в течение трех месяцев абсолютно бесплатно будем их поддерживать для всей тысячи человек. Соответственно, тестовая группа сейчас состоит условно из 200 человек, там чуть меньше, по-моему. А, то есть мы добавим еще 800 человек. Это будет абсолютно бесплатно. Это как это работает? Еще раз. Он вступает в переговоры, там есть согласованные тексты, согласованные скрипты. Он вступает в переговоры с... Мы запустили его только вчера, поэтому я, мы сейчас его еще калибруем. В течение нескольких дней он будет более-менее настроен и уже начнет работу. Работает он пока только на английском языке, но немного позже мы его переведем на другие языки. Соответственно, он сможет там работать из италоговорящей аудитории, из испаноговорящей аудитории, из хинди ну, и так далее. и так далее, вы понимаете, да? Английский, но по понятным причинам, да, потому что в основном все говорят по-английски, особенно в LinkedIn. Вот. И он предлагает продукты Академии. То есть все скрипты согласованы, соответственно, с руководством Академии, он предлагает продукт Академии, ну и, соответственно, предлагает стать частью нашего большого сообщества Everreach. Собственно, все в рамках нашей стратегии. Задача, задача. Это новая задача, но мне она нравится. То есть мы, мы об этом изначально не договаривались, но мне она нравится, поэтому я, пожалуй, ею займусь. Да, мы когда с Андреем Федоровичем обсуждали, он сказал, что ему очень хочется, чтобы миллиард человек стал частью сообщества NEMI и сообщества Everreach. Ну и отлично. Изначально говорили там про 5 миллионов, 10 миллионов, 15% земного шара, помнится мне, да, мы говорили. Вот давайте мы, соответственно, возьмем это в работу и попробуем сделать так, чтобы миллиард человек действительно стал частью сообщества Эверича. Вот, и к этому цифровому двойнику мы подключаем людей исключительно снова-таки через Маршалла, сразу говорю. Маршал в ближайшее время, я там видел вопрос, что такой маршал. Маршалл сейчас будет выступать после меня, можете познакомиться. Вот, значит, и это наш партнер из Лондона, который занимается нашим проектом в, со стороны Average. Вот, и помогает нам с англоязычным сообществом и частично с франкоговорящим сообществом. Соответственно, цифровой двойник Академии – это наше открытие новое. Ну как новое? Мы работаем в рамках исключительно а, наших технологий. Компания, как известно, называется «Цифровые двойники». То есть мы не только занимаемся майнингом, вот мы цифровыми двойниками занимаемся. При помощи наших друзей а, Эндрю Хокса и Харина, из Австралии, соответственно, и Индонезии, мы сейчас обучаем нейронные сети наши всем часто задаваемым вопросом про продукты сообщества ever Это World Crew и все, что с ним связано, это продукты Академии, это датамайнинг. ну и там спектр вопросов будет расширяться, расширяться, расширяться. Соответственно, когда мы обучим нейронную сеть, мы подключим ее к этому цифровому двойнику, то есть люди будут задавать вопросы, например, а почему я должен у вас купить, а почему я должен к вам присоединиться, а чем вы лучше конкурентов и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, мы, вы на них отвечать не будете, да, и цифровой двойник академии будет сам на них отвечать миллионам потенциальных клиентов, миллионам потенциальных партнеров нашего сообщества. Поэтому я всех вас поздравляю, это прорыв, и я рассчитываю на то, что мы его сейчас будем резко расширять. И сотни тысяч коммуникаций, а может быть и миллионы коммуникаций в месяц мы будем проводить для того, чтобы выйти на миллиард человек в сообществе Everreach. Не знаю, в течение года, может быть, раньше, может быть, позже. Но будем, будем ускоряться, скажем так. Ну и последний слайд. Это анонсы. Собственно, я хочу сделать три анонса. Я просто логотипы здесь опубликовал, поэтому первый логотип известен всем, тем, кто знает, что такое VK, это OK. Это следующая социальная сеть очень крупная. Чем она интересна? Она интересна тем, что в ней огромный, на мой взгляд, абсолютно недооцененный потенциал. Это где-то 300-400 тысяч аккаунтов. Uh, и там находится, по моим подсчетам, ну не менее чем 10-15% потенциальной аудитории сообщества EvoReach. Соответственно, если предположить, что там 300, тысяч аккаунтов, то, 300, миллионов, простите, 300 миллионов аккаунтов, это значит 30 миллионов человек как минимум нужно оттуда забрать и привести в сообщество EvoReach. По срокам. Срок поставлен жесткий для э, нашего IT-подразделения, это конец ноября. То есть будем рассчитывать на то, что в середине ноября, ну уже середина ноября, да, то есть вот ближе к концу ноября мы начнем тестировать и где-то к концу ноября запустим. В крайнем случае начало декабря. Иногда бывает в IT, я сразу предупреждаю, уже мне много раз вопросы задавали, а почему вот вы там говорите, что запустите завтра, а запускаете там через неделю. Бывает иногда, что что-то не, не работает и приходится немного сдвигать сроки. К сожалению, IT-разработка IT так устроена. Вот, но вот я хороший пример вот, по поводу компании Apple. Да? значит IT-шники IT Apple наверняка говорят их бизнесу, что ребята, но ну, не готово. Они говорят, нет, нет, мы там обещали 9 сентября условно презентацию нового iPhone. Хорошо делаем. И что мы видим? То экран не работает, то полэкрана, темная полэкрана светлая, то какая-то функция. Почему? Потому что ну, сырой продукт. Сырой продукт который э, нельзя выпускать на рынок. Но поскольку бизнес требует выпустить, выпускают. А потом еще 6-9 месяцев меняют эти айфоны на новые, уже э, переделанные. Вот так это работает, когда выпускаешь все в срок. Поэтому иногда сроки нужно сдвигать, но мы, мы стараемся этого не делать. Поэтому э, еще раз. Окей. Расчет на ноябрь. Facebook. Facebook. Его все ждут. И я жду. Я скажу честно, мы уже его тестируем. То есть я его лично тестирую, у меня работает идеально. Я, у меня было 2000 человек, сейчас уже 3,5. Ну там капец эти 5000, поэтому в ближайшее время я, должен, я его достигну, этого предела. И все, дальше уже не смогу работать. Нужен новый аккаунт подключать. Это работает, сейчас доработаем. Я, я думаю, что в, в начале декабря, в крайнем случае, в середине декабря выпустим Facebook. Так что ждите. Обязательно будет Facebook. Ну и третье это цифровые аватары. Цифровые аватары, наконец, мы взяли в работу, потому что большая работа была сделана. Вот друзья наши из Эндрю и Харин подтвердят, значит, огромнейшая работа делалась. На английском языке там все мы прорабатывали. В ближайшее время, я надеюсь, что в течение месяца мы выпустим первых в истории человечества цифровых живых аватаров в сети интернет. Подробно расскажем, пригласим СМИ, я надеюсь, что пригласим, может быть, Андрей Федорович поучаствует, это большой будет вебинар, пригласим представителей СМИ разных стран, собственно, самих героев, которые участвуют, и, сами, и самих аватаров. То есть аватары будут работать в режиме реального времени, это живые сущности, им можно будет задавать вопросы, они будут понимать, о чем вы их спрашиваете и отвечать вам на вопросы. То есть это такая очень большая, тяжелая, сложная, сложный набор технологий используется, но мы, мы... Первыми в истории человечества это запустим. Я горжусь тем, что в сообществе Варич мы это сделали совместно. Совместный проект Digital Doubles и сообщество Варич. Вот так мы работаем, друзья. Будут в ближайшее время новые продукты, Мол и так далее, и так далее. Есть у нас направление, связанные, связанные с блокчейном Крипто юнит Обязательно в ближайшее время тоже расскажем. Так что присоединяйтесь. Я рад, что мы одна команда, и я надеюсь, что мы вместе будем менять мир к лучшему. Спасибо.